Ну что, дорогие мои, сегодня у нас 7 сентября 2021 лета, 7-9, Желя, милости, терпения И девятка это Симарго твердости и божественности, чего я нам всем желаю. У меня есть намерение сегодня провести эфир очень конкретно, очень четко, потому что в прошлый раз, когда Первое, сейчас скажу, что по следам бременских музыкантов, да, какие у меня были догоны после прошлого моего выступления. Значит, первое, что поскольку я достаточно активно сканирую вообще на интернет на разные темы, в том числе и на тему вакцинации, в какой стране что происходит, с какими результатами, кто чего хочет, какие последствия это может иметь и так далее, да, то есть и а, то, что я говорю, опирается на много источников, которые как-то переработаны и оформлены, и, соответственно, когда я к вам обращаюсь, у меня есть чувство, что, ну, такая же работа проделана, а на самом деле не факт, потому что, ну, это достаточно много времени занимает, и человек, который... У которого есть постоянная работа, там надо еще потом позаниматься с семьей, гораздо меньше, в принципе, время уходить, вот изучать такие вопросы. Вот поэтому а, то, что очевидно для меня, и а, ну, о чем, в принципе, как бы, ну, не о чем как бы, говорить, да, для другого человека это может быть по-другому. И а, реакции, которые я получила а, на, на прошлый свой эфир, я поняла, что, ну, понимаете, даже у меня была мысль сегодня сказать так, давайте вот. По, по фактам да есть источники есть версии о том а, ну, в общем целом процессе да что для чего делается а, когда вся эта история начиналась там с пандемии то одна из версий она до сих пор осталась да это о том что а, чипирование людей вот и а, в, эту, в эту копилку вот у меня есть такая копилочка вот этой версии, туда собираются факты какие-то, выводы, анализы, там копилочка другой версии, копилочка третьей. Вот копилочка эта заведена очень давно про чипирование, да, потому что закон о том, что к 2025 лету э, граждане России должны быть э, чипированы, э, он был принят, ой, в каком-то да -да давнем бородатом лете, какой-нибудь это... Я не знаю, вот сейчас вот видите, <смех> извините, точной даты не скажу, но это можно быстро посмотреть. Это э, какой-нибудь 16 пятнадцатый, 15 если не раньше. То есть, а, да, может быть, даже еще раньше, может быть, даже в районе 12 -го. Короче, вот сейчас, к сожалению, точно не скажу. Вот И э, когда я это прочитала, поизучала, посмотрела, да, есть такой закон, принят, утвержден, подписан то есть является действующим. Когда я кому-то это говорила, там, ну, сколько-то лет, пять я получала такую реакцию, не может быть, это бред, это конспирология, в общем, ничего такого нет. Я говорю, ребят, ну как ничего такого нет, зайдите, посмотрите российское законодательство, найдите этот закон, вы его найдете, поизучайте сами. Я понимаю, как это работает, это сопротивление психики, да, то есть, как бы этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. То есть, когда какая-то информация. А является, как это, шок-контент, как сейчас говорят, да, то есть шокирующий, то есть психика подозревает, ощущает подсознание, считает, что эта информация может быть не переработана, то есть может принести какой-то а, большой ущерб душевной организации а, и состоянию человека, и она просто блокируется, то есть просто вот как пинг-понг вот так вот отторгает. Вы наверняка видели эти реакции, когда... А, вот вам очевидно, что происходит, пытайтесь сказать человеку, а от него просто отскакивает, то есть он это не... ну, давай, вот, ладно, потом посмотрю, да, вот это уже реакция, она более адекватная, а вот эта реакция вот этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, это бред, это конспирология, это там еще что-то, вот это вот а, признак того, что а, суть информации, которая предлагается, она а, относится к вот этому самому шок-контенту. Шок вот, и... А, Соответственно, в копилочку того, что про чипизацию, на острове Русский, остров Русский, это у нас там где-то, где он находится, у нас в Баренцево море, где-то на севере, да, остров Русский, вот, там а, запускают проект, да, по экспериментальному чипированию а, человека, то есть это в России, это с русскими, там футур, футурологи... это новости сегодняшнего дня, футурологический проект, вот, а, Вроде бы, да, уже около 20 лет все эти эксперименты ведут. Сейчас говорят о том, что телефонные, техника, вы знаете, шпионят машины, шпионят телевизоры, шпионят телефоны. Причем и кнопочные шпионят тоже, и не кнопочные тем более. Они сами отсылают смс-ки, сами ведут активную жизнь, как, бы, как компьютеры-ноутбуки регулярно общаются с, по каким-то там да, центрам, что это называется, обновления это все уже люди привыкли, это, ну, как, побочный эффект просто уже не вызывает, по-моему, вообще никаких реакций, ну, вот как норма. А, вот, а, и, и в этой концепции вроде как чипирование – это дорого, это не нужно, вот, но, понимаете, нужно тут понимать, вот если, если сейчас, сейчас я вообще не про это сегодня хочу говорить, но а, вот эта коробочка, я ее немножко тронула, да, про чипирование, зачем это нужно? Зачем нужно такой, такой дикий тотальный контроль, если, в общем, он и так достаточно тотальный. И ничего, ну, а, одни стоят камеры а, а, на дорогах, да, это же тоже уже а, ни одно, ни два лета, к этому тоже уже люди привыкли. И камер только больше, более того, сейчас вот а, тоже новость сегодняшнего или вчерашнего дня, 200 камер, распозна... распознавание, там, распознавание лиц, распознавание правонарушений, то есть и показали в новостях сегодня, едет машинка в квадратик, и там в этом квадратике, в уголочке, маленький квадратик, зелененький, то есть как бы, то есть камеры распознают эти машины как, ну, как правильные, да, нет нарушений. Какие нарушения зашиты, ну сейчас понятно, там может быть непрохождение, там, ТО, или отсутствие ОСАГО, или там что-нибудь про угоны, то есть, как бы, то есть, можно вводить какие-то запросы, какие-то ограничения, сегодня они одни, завтра эти запросы могут измениться. Если сейчас а, поиграть в игру бойся-бойся, да, то ничего не мешает вести данные, например, людей, которые отказываются вакцинироваться, и человек просто не сможет перемещаться, все, говорю, на аннигиляцию, а, вот, а, то есть, Идет движение, ну, то есть, как бы, зачем все это делается, да, какой конечная цель, ничего не делается просто так. А, а, тем более, там, ну, туда вкладывается уже много лет и очень много денег. А, вот. А, ответ, а, который, как говорил Шерлок Холмс, если а, ни одна из версий, какая бы она разумная и логичная не была, не объясняет всех фактов, эта версия неверная. Какой бы сумасшедшей ни была версия, которая объясняет все факты, а, именно эта версия является истинной, даже если она вам не нравится. Вот, так вот, а, с моей точки зрения, что объясняют все версии, об этом тоже уже все на написано, все, много. Дело в том, что написано слишком много, информация противоречивая, и эту технологию мы знаем много лет. А, сложность в том, что если, я уверена просто, могу вот прям, как сказать, как бы поручиться, если хотите, да, потому что серьезно достаточно этим вопросом занималась, а, что если идет какой-то выход информации, причем неважно на какую тему, например, на тему, как автономно, независимо от а, медицинских учреждений, вылечить у себя там онкологию, а, а, там, не знаю, там быть бодрым, живым, здоровым, без каких-то сумасшедших гиперусилий, там, а, есть же школы, которые там предлагают... Очень жесткие способы, да, они дают, ну, как тибетские монахи, да, они там высоко в горах, почти голые на снегу, проводят медитации, там по несколько суток практически не едят, там ведут отшельнический образ жизни. Сколько людей объективно готовы таким образом жить, даже если это там ведет к долголетию, да, не так много. Большинство живут в городах более-менее обычной жизнью. Но есть очень простые правила, которые э, позволяют это состояние как минимум сохранять и как максимум приумножать. Вот когда такая целостная информация, школа какая-то такая появляется, информация такая появляется, сразу одна, если не получается, это уничтожить, перекупить... Я видела очень, ну, много, да, для меня много э, э, на моих глазах людей, которые выходили на э, достаточно высокий уровень, там, вибрационный, там развитие осознания, ну, например, там их можно было перекупить или развести на гордыню, и человек, э, обладая полезными навыками и знаниями, он э, становился бе безопасен, потому что, э, в общем, вел людей в в, в разрушительную сторону, скажем так. А, вот, тоже касается и сейчас информации, а, о море информации, если человек находит какую-то а, полезную для него, на что можно опереться, эта информация тут же начинает забиваться другими каналами, потому что нас сейчас приучали, приучили, да, это тоже навык постоянно, вспомните там 10-20 лет назад, кто может там вспомнить, кто-то там... Пока вы еще не были вот так вот близко э, со своим телефоном э, в, в дружбе, информация была медленнее, обрабатывалась, то есть э, обрабатывалась по-другому немножко дольше. Э, я уверена, что э, и работа мозга отличалась тогда от той, которая происходит сейчас. То есть есть формирование навыков для того, чтобы человек, даже если он нашел нужную, полезную, ресурсную информацию, схватил следующую информацию, которая бы вела его в другую сторону и таким образом нивелировала бы ту пользу, которую он получил от истинного источника. Много лет назад, когда я там, вот, там, там поизучала, позанималась, там в этой школе, вот там, тут, по этому пути походила, потому я поняла, что жизни не хватит ходить, по разным интересным а, местам, школам, тренингам, которые постоянно появляются и будут появляться, это понятно. Надо искать суть, надо искать истину, надо то, что не меняется. И человек имеет смысл слушать, смотреть того, который способен выходить и удерживать этот поток истины. А, вот это все я сейчас говорю после следам прошлого эфира, когда я поняла, что... А, знаете такой как бы если смотреть на, на запрос а, то он, он такой был что ну например вот взять разложить вот рассказать вам более подробно про вот эти коробочки да а, что для чего делается исходя из этого а, чем чревато то есть как бы какая конечная цель на каком основании а, какие материалы конкретные какие подтверждения этой версии есть а, вот, и на основании их уже, с, как бы, ну, ну, проучаствовать, что ли, вместе с вами, собрать а, хотя бы базовую картинку реальности. Для, для, а, это очень сейчас нужно, очень нужно, потому что основная а, игра, еще раз повторю, которая ведется, она ведется вот именно для того, чтобы человек не успевал на чем-то зафиксироваться. Ну, вот это вот, на эмоциях, да, вот я сейчас как бы что-то такое услышал, поверь, ой, я могу на это опереться, опереться, вот я проводила эфиры, после которого там были, благодарю вас, это было очень важно, прям у меня тут вот свет в душе пошел, прям, вот думаешь, ну ладно, не зря все делаю, и потом я понимаю, раз проходит а, сколько-то времени, там, 2-3 недели, и опять, ой, там свет в душе пошел, и я понимаю, что, что происходит, а, невозможно все время смотреть чьи-то прямые эфиры, мотивационные видео, это невозможно просто делать, ну, я не представляю человека, который бы занимался только этим. А есть обычная жизнь, есть э, такая информосреда, которая плюс-минус, она э, очень насыщена. Скорость э, информации, смены, смены картинок, она бешеная сейчас, да, по сравнению там даже не то, что с предыдущим поколением, а даже с некоторым временем. В котором вот мы еще помним, как можно вспомнить, как это было. Если вы э, вот сейчас периодически советские фильмы стали почаще показывать, там, например, там по культуре, да, э, и там скорость жизни в той же Москве абсолютно другая. Там 60 км в час, это прям уже там человек мчится, э, вот, машин меньше, все медленнее, по основном люди многие ходят пешком, и мышление, и скорость взаимодействия с. Информация, она тоже была сильно другая. Я вам напоминаю, да, что у Земли есть частоты, у всего есть вибрации. И а, у информации тоже есть вибрации, и, и, и как бы вибрации жизни, то есть взаимодействие с а, природой, с, с, с телом, со своей душой, там, не знаю, там, с растениями, с близкими, с кошками, собаками, что вас окружает – она, вот, вы же, представьте себе, попробуйте с кошкой пообщаться э, в том темпе, в том режиме, как, в, каком вы даю, как, в каком вы пролистываете новости, например, да, прочитываете новости. Там же идет смена новостей, многие читают столько заголовки, но они же тоже проникают. Вот, и э, я такая подумала, что... Э, ну, если прям надо-надо будет, я, конечно, могу это сделать и, и разложить вот эти вот версии, каждую а, немножко крутануть с точки зрения, а, чем это может подтверждаться, какими документами, фактами, событиями, что, что может противоречить этой версии, да, это может быть полезно. Но я уверена, что такая работа у любого мыслящего человека сейчас проходит. Ну, может быть, я собрала больше файлов, может быть, кто-то из вас собрал, и даже наверняка какие-то факты, которых нет в моей копилке, да, это можно объединить и просто посмотреть, знаете, как э, такая передача была, или, может, еще сейчас есть контрольная закупка, когда э, люди пробовали образцы под, под цифрами и клали у них там голосовали там, каким нибудь билетиком, который можно положить только в одну коробочку, а потом просто смотреть, в какой коробочке больше. Это тоже вполне себе научный метод исследования, да? а, какая версия, какая концепция а, большим количеством фактов подтверждается, даже если она ну, не принимается или трудно принимается психикой. Это что? Это позволяет а, стабилизировать некую свою внутреннюю позицию. По, по поводу происходящего, это очень важно, потому что такой эфир тоже был, когда я говорила, ребят, посмотрите, основная игра – это выведение человека из равновесия. В прошлый эфир я говорила о том, что без меня меня женили, да, то есть как бы вот мне там присвоили там какое-то что-то, написали, что якобы там а, меня укололи, и поэтому, значит, я теперь попадаю в категорию полно полноправных граждан, которые по QR-коду теперь сейчас могут и перемещаться туда, и сюда. Я слышу, как начала опять разговоры, понимаете, эти разговоры, вот что интересно, они же не по телевизору. А, вот представьте себе вот войну или перед войной, вот, например, когда Москва была в осаде, да, часть людей эвакуировали, а часть людей остались, а, или Питер, да, когда а, сводки информбюро постоянные шли на потери территорий, а, поселками, городами, там сегодня там, вот, советские войска оставили вот такие а, города, там сегодня вот такие города. И люди же в этом жили, они, никто не знал, куда все это приведет. И люди, которые жили в городе, помните, там исторические документы, была паника, потому что ну, очень опасались. И, и Сталину приготовили, предполагалось, что столица, если что, станет Самара, если вдруг с Москвой что-то произойдет. И Сталин сказал, нет, мы Москву не отдадим, и вот это ни шагу назад. Это было принятое решение, и это решение, мы знаем, реализовалось. Но были провокаторы, были шпионы, которые сеяли панику, которые а, были мародеры. А, и мы же все это, это, все документы есть на эту тему, да, вот это состояние. И вот если посмотреть, сейчас ничем не отличается. Да, мы понимаем, что есть платные провокаторы или вообще там а, спецподразделения ЦРУ русскоговорящие, да, но как бы психика сопротивляется постоянно подозревать, что материал, который вы читаете, может быть написан каким-нибудь спецподразделением для того, чтобы воздействовать на ваши отношения, мнение к жизни, к, к правительству, к, к своей стране, там, к здоровью и так далее. Или что вот это, это бот там, а, который получает зарплату на то, чтобы вас спровоцировать, а, и периодически там отлавливают какие-то фейковые новости. Но масштаб этого человеку, понимаете, это я сейчас говорю не про а, вот объективную реальность, я говорю про психику современного человека, которому не все равно, который думает, который ищет, который выбирает, как ему сейчас пройти. А, и... А, я вам говорила, вот это ни капли, ни шагу назад, ни капли врагу. То есть постараться не эмоционировать. Вот, типа, знаете, приходит какая-то новость, вот как я сегодня рассказала, да, про, про то, что там Остров Русский на территории России, совершенно это официальная государственная программа, да, запустили вот эту программу чипирования человека. А закон никто не отменял. В 2025-м из на данный момент этот закон является действующим. В 2025-м массовые, то есть повсеместные люди должны быть чипированы. Вот на данный момент это все еще реальность, да? Нужно ли этого бояться? Нужно ли сейчас накрываться просто не бежать на кладбище? Я считаю, что нет. Знать, я считаю, что полезно. А соглашаться с этим, ну вот я согласна. А что делать? У нас разные возможности полномочий, но я подозреваю, что подавляющее большинство людей, кроме примкнуть к каким-то организациям, которые а, достаточно грамотно занимаются там просветительством и какие-то акции делают, да, а, это прежде всего внутренний человек, а, понимаете, вот а, если там это а, терминологиями войны говорить, то фронт он проходит с души каждого человека, в душе каждого человека. Что сейчас происходит? Тихо, мирно, не мытьем так катанием добивается, помните, было первое там 60%. 60% что собирают, ведь там многие покупают этот сертификат, это не секрет, это все знают. А, считается, что сертификат, да, он является свидетельством того, что человек согласился, согласился с происходящим. И когда подавляющее большинство населения будет согласно по формальным признакам с происходящим, можно уже тогда будет приступать к следующей стадии. Все-таки, не удержусь, еще скажу один момент, что куда имеет смысл смотреть, если кто-то вот, ну, а вдруг все не так, а вдруг все наоборот, смотрите на Израиль. В Израиле провакцинировали, по-моему, по официальным данным более 80% населения, и самая высокая сейчас смертность якобы это штамп Дельта, который на которого не действуют вакцины. Вот, на самом деле, эта смертность от вакцины, она сейчас э, впереди планеты всей. И это подтверждает, это является для меня лично, это является доказательством того, что концепция о том, что э, идет вот это движение в сторону золотого миллиарда и вычистка земли от лишних людей, э, вот, это э, одна из задач, которая ставится через вакцинацию и решается через вакцинацию Израиль здесь опережает другие страны, поэтому по нему, как по лакмусовой бумажке, можно смотреть результаты. Всю правду нам не скажут, но тем не менее утечки, информации происходят, и статистика потихонечку собирается. Достаточно много есть аналитики на тему того, что от полулета до двух лет люди, которые перенесли более-менее нормально прививку, от полулета до двух лет, да, там а, идет а, эффект вот этого гипериммунного ответа, да, который приходит, приводит к смертности, ну, как бы человек умер от чего-то там. А, то есть какая-то любая следующая инфекция вызывает а, неадекватный ответ иммунной системы и организм убивает сам себя. Вот, а, от всей души желаю, а, чтобы эта концепция была ошибочной, чтобы с данными, статистика это не подтвердилась, вот, но возвращаясь к главному, о чем я решила сегодня сказать, это касается того, что вот этот вот фронт внутри души каждого человека вбросы информационные никто не прекратит делать, при том, что, например, там, ну неважно, там мой эфир, там какой-то там медитацию провести, посмотреть там какую-нибудь старую советскую или французскую комедию добрую. Подумать о хорошем, побыть со своими близкими а, это что же, вот если внутри тревожность это уже есть, то даже рядом близкие, а это тревожность, то есть вот они вроде бы рядом, а и не рядом, потому что а вдруг это, а вдруг? А вдруг я их потеряю, а вдруг что-то с ними случится, а вдруг там а, если все сейчас а, какие-то ужастики рассказывают, да, то, в общем, мы с вами <зас> застрянемся надолго. На самом деле очень много информационных бросов, ну, такие на уровне трэша или шок-контента, то, что называется, вот, которые идут из, из официальных источников в том числе, вот, поэтому мое сегодняшнее предложение это вот, во-первых, остановиться, просто проанализировать, можете себе просто, вот, вот представьте себе, вот такая вот, знаете, вот, вы там что думаете, делаете, планируете, переживаете. Вот, вот да, такая жизнь проходит, и там много разных процессов. И вот вы взяли такие на паузу, бах, и прям все, все остановили. И просто вот посмотреть, то вокруг вас летает, в чем вы находитесь. Вот сделайте такой стоп-кадр. Проверьте тело. Если там какие-то беспокойства, напряжения, дискомфорты, попробуйте вот, вот какой-то эмоциональный фон свой себе срисовать. Вот представьте, да, вот этот стоп-кадр, и там фон он темный, светлый, серый, зеленый, там еще какой-то. То есть представьте себе, что вот этот цвет фона, это количество эмоций вами выделено, там, например, за последнюю неделю. Есть там какой-нибудь зелененький, там оранжевенький, желтенький, там, там какие-то светлые яркие тона, да, ну можно предположить, что были какие-то яркие насыщенные положительные эмоции. Если есть какие-то темные грязные цвета, то посмотрите, да, чего сколько. Может быть, вы даже вспомните, на чем вы выделили эти эмоции, выработали на какой на каком событии, на, там, или на какой-то информации, или на каком-то взаимодействии. Вот можно, знаете, очень ну, о многом говорить. Но вот объективно ваша реальность, она из чего состоит? Сейчас, прямо сейчас, это наша территория, и здесь мы точно можем с вами наводить порядок. Тело можно продышать можно просто самое простое вот давайте с тела начнем эмоции эмоциональный фон немножко сфотографировали, можете если вам прилетело воспоминание о том, если вы там думали что-то про кого-то плохое, про себя, про, про неважно про кого хоть там про ну, лихих людей, но если туда уходило много негативной информации, мыслей или энергии, ну, тоже вспомните об этом сейчас. То есть из чего ваша жизнь по факту состояла крайнюю неделю? От всей души поздравляю тех, у кого фон яркий, светлый э, и солнце светит. Если есть какие-то э, волнения, переживания или вот этого темного достаточно много, или что-то вы такое вспомнили, сейчас осознали – не ругаем себя, не корим, а наводим порядок. Начинаем с тела. Представьте за своей спиной поток света. Вот прям из источника жизни, из источника вселенной. да, Вот прям такой чистый столб света, прям за вашей спиной. Он больше вас по размеру, у кого-то размеры могут отличаться у каждого человека, но он большой прям. Просто вот ваше тело, и вот попробуйте настроиться на вот этот поток, который за вашей спиной есть. Вы а, какое-то время назад обращали внимание, да, вот эти, вот я сказала, где-то что-то, какой-то дискомфорт, может тянет, может напряжение, может просто ощущение какое-то тя... ну и так далее. То есть все, что а, вызывает любой дискомфорт. Еще один признак – это где не проходит энергия, но чтобы проверить, где не проходит энергия, нужно чуть более долгую медитацию сделать, а мы сейчас делаем такой лайтовый вариант. Каждый в меру своих навыков просмотрели, зафиксировали, и поток света, вот это внимание на нем держим. Он абсолютно, вот он такой очищающий, все в нем а, темное, все растворяется. Болевые все состояния уходят. А, он заряжает, вычищает, расправляет до истотного, до базового, до здравого и наполненного состояния. Вот такой поток света. И он начинает очень мягко, медленно двигаться вперед, и в какой-то момент происходит контакт со спиной, с позвоночником, еще внутренне проникло, да, ну вот первый контакт и он продолжает двигаться, просто наблюдайте за телом, представляйте, визуализируйте, кто-то может это сразу чувствовать, кто-то просто представляйте или доверьте, сидите сейчас вот образом за мной, да, вот этот свет плавно, потихонечку со спины начинает двигаться вперед, как бы освещая клеточки, вот позвоночник, спина, мышцы спины, потихоньку все там глубже, дальше кто сидя, кто лежит, кто стоя, у вас разные немножко процессы будут, но вот этот вот Поток, он плавно, ласково, мягко, очень с любовью двигается вперед, и, и происходит ваше соединение, да, вы потихонечку, вернее, не вы в него входите, а он вас входит. И он сразу, там, где какие-то клеточки уже попали, там идет вычищение, там идет высветление, там идет наполнение, там идет облегчение. Все чужеродное растворяется без следа. Может быть, даже сгорает, там тоже по-разному может идти, но исчезает. Остается только вот то, что есть вы, то, что есть ваше, ваше тело, ваши поля, ваши ресурсы, ваша душа. И вы наблюдаете. Мягко-мягко, плавно двигается этот поток, он не спешит, наводит порядок, оживляет, освещает, наполняет каждую клеточку. Каждую систему органов, каждый уголочек вашего тела. Вот приблизительно вот уже ну, почти половина да, тела охвачена со спины. Могут быть немножко такие дискомфорт усилиться, что это идет вычистка. То есть тело сигнализирует, где в каких местах было накоплено лишнее. Радуемся, машем улыбаемся. Наблюдаем, как свет идет дальше, продвигается вперед. Тоже половина, чуть больше половины тела охвачено, потихонечку уже позвоночник практически уже весь в этом потоке. И там постоянно, вот сколько мы делаем медитацию, столько качество вибрации, частота, наполненность тела, постоянно повышается качество, постоянно идет вот такая вычистка, раскрытие, наполнение тела. Вот уже большая часть тела заполнена светом, уже можно прям легче наблюдать та часть, которая еще не в потоке, а большая часть в потоке. Прям уже кто практиковал разные медитации, уже есть ощущение, что гораздо проще чувствовать верхние потоки. Вот они прям ощущаются уже. И потихонечку вот все тело вошло в поток и продолжает поток двигаться, то есть еще и ваши там ближайшие ваши оболочки эфирную, астральную он тоже вычищает, охватывает пока не происходит такой стабилизации, чтобы вы оказались в центре потока еще раз повторю, у каждого размер потока может отличаться но в любом случае этот поток благостный, истотный исцеляющий освобождающий, то есть прям он вымывает, растворяет любовью, вот теплом, чистотой, вот это ощущение сияющей чистоты, наполненности, как это морозная морозная свежесть или не морозная, да, но вот такая внутренняя чистота. И в этом потоке вот идет еще прохождение дальше, не просто уже вычистка освобождение, но и раскрытие, пробуждение, активация, наполнение вашей силы, ваших каких-то вот, вот истотной э -э -э сути вашей, чтобы э чтобы вы почувствовали себя тем, кто вы есть на самом деле, э -э живой божественной душой, э -э обладающей огромными, гигантскими полномочиями, возможностями. И учиться, конечно, всегда здорово и, и нужно, и полезно, но, тем не менее, прямо сейчас очень большой ресурс, а он уже ваш, потому что это вы. Вы можете больше, но прямо сейчас вы можете очень много. И хоть нас вроде бы вот сейчас прям в прямом эфире, я смотрю, не так много смотрят в прямом эфире, но даже вот мы, вот объединившись, или просто, ну, вибрируя, даже не объединяясь, вибрируя на одной частоте, такие вот стабилизаторы реальности, в которой все хорошо. Есть такой мультик про Суслика и Хаму. Такая целая серия мультиков. И вот в одной из них, там, а, Суслик пришел в гости к Хаме, а уже темной, они обсуждают, не поймает ли лиса, не съест ли лиса суслика на обратном пути, а лиса в этот момент ходит вокруг норки на самом деле, и подсматривает, подслушивает их разговоры. вот А дальше пошел суслик домой, никого не встретил, и все было хорошо. Вот это, а, когда, когда понимаете, для чего и навязывается вот это все беспокойство, вот эти дикие версии, а давайте еще трэшовее, а еще трэшовее, именно для этого, чтобы... Некогда было просто вот так остановиться, просто развернуться, побыть собой, почувствовать себя, почувствовать мир и ощутить, вот в этом состоянии я, ну, конечно, стопроцентной гарантии никто не даст, но я с высокой степенью вероятности скажу, что каждый почувствует, что все хорошо. Вот это самое восповышение вибраций шума на пробуждении Земли. Все прекрасно. Все прекрасно. Мы двигаемся в сторону утра, дня сварога. Все пробуждается, оживает, наполняется светом. Это объективный процесс. Именно для этого те, которые пытались паразитировать на, на том, что люди духи у людей у многих спали по определенным причинам, да, здесь это ловить рыбку в мутной воде такие сущности конечно никогда не хотят добровольно отпускать свою власть мы это наблюдаем потому что если они ее отпустят то там ничего не будет более того еще могут прийти и спросить за то что что наделали вот поэтому все хорошо все хорошо какую бы дикую ужасную информацию вы не услышали очень важно, эмоционально не согласиться, не, не вовлечься в это, как с, как с объективной реальностью. Потому что, когда идет реакция: блин, куда бежать, спасать или воевать, или кого пристреливать, то э, в этот момент уже есть согласие, что это объективная реальность. А ведь, посмотрите, за крайнее лето очень много примеров, когда в то, что преподавалось как при, преподносилось как неминуемое. Э, Какое-то событие, которое ну, точно произойдут, да, а их не происходило. И сейчас разговоры, которые я начала слышать, о том, что после выборов уже кто-то объявил, забыла кто, о том, что в конце сентября нас ждет следующая волна. Сами знаете чего. Вот, то есть и говорят о том, что там уже будут репрессии, вот это все, и люди волнуются. А могут они быть? Могут от чего зависит? от того, сколько людей с этим согласится, сколько энергии в это будет вложено. Можно это все аннигилировать? Можно. Что для этого делать? Выбирать. Светиться. Любить. Верить в лучшее. Формировать это лучшее. Помните такая песня, что... Что же... Что, что, платье ситься надо шить, Да? А вы думаете, все это будет носиться? Думаю, что все это следует шить. вот Готовиться к следующему, к празднованию новолетия, готовиться к следующему жизненному циклу, готовиться к тому, что а, все будет цвести, плодоносить, дети рождаться, а, жизнь интересной, насыщенной. Будет и так должно быть, и пусть все становится... Помните эту волшебную фразу? С каждым днем во всех смыслах и отношениях жизнь налаживается, все становится лучше и лучше с каждым днем. И вот эта простая фраза, она есть в более классическом, классическом выражении, ее можно расцвечивать, но вот это, если утром просыпаясь, себе говорить Каждый день во всех отношениях и смыслах моя жизнь становится все лучше и лучше. И это просто проговорить не надо даже, если вы еще помедитируете, цены вам не будет. Но если вы просто себе это будете каждый день напоминать, какие бы новости, какой бы ерундой не забивали информаэфир, я думаю, что сохранить свое поле, а, а, свою благоприятную реальность будет гораздо проще. Информация – это хорошо. Не забывайте про тело. Тело у нас божественно прекрасный, мощный инструмент. И когда вы прокачиваете это состояние спокойствия, целостности, сияния физически, это гораздо быстрее и стабильнее начинает реализовываться в жизни. Поэтому самыми простыми методами – Напоминайте себе, что все хорошо, все будет хорошо и будет становиться хорошо с каждым днем, все лучше и лучше. Чего я нам всем от всей души желаю. А с вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока. Так, у меня не получилось. Я что-то нажала, но почему-то... Я на крестик вроде нажала. Да.